Отвечает ли действительности информация да. о том, что США выделили на создание полиции 15 миллионов долларов, такой грант? Значит, и США деньги? выделили деньги, точную сумму я сейчас сказать не могу, я люблю такие вещи, если вы заранее сказали, точную цифру с документами принес, да, действительно, и США, и, говорят, Канада, и Япония выделили деньги на реформу национальной полиции. Сейчас мы готовим новые запросы, новые гранты для получения также средств. Я считаю, что в нашей ситуации незазорно просить такого рода средства. В основном они идут как безвозвратное финансовое. Помощь. То есть не кредит, это просто дар от американского народа Украине, потому что американский народ хочет, чтобы у нас здесь был порядок и безопасность.